Всем привет-привет! Вы на канале Вот ВотГСН И сейчас я распакую подарочек Первый в своей жизни подарочек, который прилетел мне от моего зрителя Заранее, заранее огромное спасибо Антон... FR, если я правильно прочитал твой никнейм. Большое тебе спасибо, мне дико-дико приятно. И перед тем, как я его распакую, я хотел бы кратенько рассказать маленький анекдотик. Так вот, ребятки, жило два брата, пессимист и оптимист. Один безнадежный и второй еще хуже. И родители как-то раз решили подколоть обоих на день рождения. Так вот, ребятушки, они решили, что тому, который является безнадежным пессимистом, подарят то, о чем он всегда мечтал, а именно лошадку. Ну, а второму оптимисту решили подарить просто... Просто какашечку в коробке для того, чтобы хотя бы раз в жизни товарищ расстроился. И вот пессимист открывает свою коробку и видит там лошадку. И говорит, о господи, она деревянная, я всегда хотел живую. В это время оптимист открывает коробку и говорит, Слушай, братуха, у меня живая была, только убежала куда-то. Ребятки, я открываю первый свой подарок. И что бы там ни было, даже если там вообще, не знаю, самое-самое что-нибудь... Вопрос не в том, что внутри, вопрос в том, что мне захотели сделать приятно, и это безумно, безумно радует. Мне крайне, крайне тепло на душе, я распаковываю подарочек и в любом случае радуюсь, чтобы я не увидел два ключика от запертого контейнера. Спасибо большое, огромное спасибо. Ну что, попробуем тогда что ли контейнер открыть? Открываем, что у нас внутри и... А, -а, -а, а часть сертификата на Type 57 30 частей сертификатиков очень хорошо. Я хочу открыть еще один. Мне вообще просто аж трясет всего, ребят. Я не знаю, честно говоря, как можно передать те эмоции, которые я сейчас ощущаю. Супер. У меня есть еще сертификатик на т 4485 Я больше чем уверен, что когда-нибудь я Соберу эти две машинки, обязательно сниму на них обзоры. Ну и, соответственно, буду радоваться вместе с вами игре в танки, и получать от этого неимоверное удовольствие. Еще раз, дорогой мой зритель, спасибо тебе большое за подарочек, который ты мне прислал. Я безумно счастлив, мне безумно приятно, особенно накануне новогодних праздников. Это просто, ну, не знаю, непередаваемые какие-то ощущения, которые бурлят внутри Ребятушки, если вы за честные обзоры, если вы за честность в словах ютубера, подписывайтесь на мой канал, буду вам безумно благодарен, ставьте лайки, обязательно, обязательно приходите на все мои обзоры, я показываю технику такой, какая она есть на самом деле. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего мира, ну и обязательно спокойствия, пока-пока.